Шла. У -у -у. Да. Ага, так, все, Екатерина, принятие нажала. Посмотрим. Так, так, так. Получается, не получается. Вот, отлично. Отлично. Здравствуйте, Катерина. Так, звук, наверное, вам нужно где-то... Где-то вам нужно включить звук. Вот. А, может быть, у меня получится? Нет. А вот все. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Все, теперь вас слышно. Отлично. Давайте посмотрим со звуком. Все в порядке. Вы не стали одевать наушники такие? даже нужно. Ну, могу надеть. Просто чтобы звук был хороший, чтобы запись все-таки будем показывать, она у нас такая демонстрационная будет. Сейчас я приму. Угу, хорошо. Так, так, так, так. Запись идет. Угу. Так, хорошо. Хорошо. Не очень понимаю, как сделать, чтобы две рядом фотографии, ну, два видео рядом было. Получается, где-то вверху, вы большим форматом. Ну, ладно, пусть будет уже так. да? Хорошо. Так, ну, Обычно так выглядит, когда там несколько человек. Ну, как-то настраиваешься. Ну, может, быть... на... uh -huh. uh -huh. может быть, будет... Uh... Ну, я прекрасно вас вижу. Да, я тоже вас прекрасно вижу. Это отлично. Написано, так. что вы отключили демонстрацию экрана. То есть экран настроить можете только вы, как организатор. Ага, нам не Нам делать. два видео. Два... Да, вы, вы и я, и этого достаточно. Так, сейчас я минуту. Uh -huh. ну, да. Открою одну шпаргалку. Так, чтобы у меня было куда подглянуть. Вот, все, отлично. Подглянуть есть куда. Хорошо, давайте тогда начнем. Так, и я буду писать. Да? Так, у меня тут много всяких тетрадок. Отлично. Значит, вам нужно выбрать сейчас двух героев, да, двух персонажей, правильно сказать, один должен быть положительный, другой отрицательный. А можно уже тех, которых я писала в комментариях вот, в прошлые да. выходные? Когда вы это да, да. Ну, то есть угу. о них давайте тогда остановимся. Это угу. был Гарри Поттер и его Демор. Угу. Хорошо, отлично. Так, ручками пишет. Угу. Гарри Поттер. И как второй звучит? Я его все время забываю. Герой понимаю какой? Валдемор. Да. Валдемор. Волан де Морт. Через два тире. Д в центре, с двумя тире. Волан де Морт. Ага. Ага. Все, поняла. Во как. Во как. Хорошо. Давайте обратим сразу внимание на то, что два героя мужского рода. Mm -hmm. Вот как это о вас? Ну, что я давно одна, видимо, на себя взяла и мужские функции, в том числе. Дочку растила много лет одна, была и за маму, и за папу. Логично. Я бы даже сказала, что за папу, а за маму не успевали. Нет, ну, наверное, все-таки успевала. <смех> у нас хорошая с дочкой отношения, она уже сейчас взрослая, ей 20, и, в общем-то, все прекрасно. Ну да, я в одном лице для нее была, вот родители, не... наверное, если вот смотрите, я рассмотрела... Смотрите, этот момент сто, стоит обдумать, потому что это уже говорит о том, что у вас много мужественности. То есть вот чтобы привлечь мужчину хорошего, качественного, да то мужественная женщина привлекает женственного мужчину. И здесь единственный способ нам меняться. То есть мы меняемся на женственную. Вот я тоже четыре дня провела с дочкой. Она мне говорит, я переключила себя тоже из мужественной. Я тоже долго была одна с дочкой. Дочки 28 сейчас. И она мне говорит за эти дни, мама, выключай дурочку, я уже рядом с тобой чувствую себя мужчиной. Ну, вы же понимаете, что так вот хоба по щелчку и не поменяться. Нет, нет, конечно. Лет. Да, это и вроде как с... это на внешности это не, от... не отражается, я во всяком случае. Это надеюсь, нет, то моя есть, моя это Это внешность... какие-то внутренние качества. Да. Мы с вами будем говорить только о внутренних качествах. Пожалуйста, угу. учтите это, потому что внешние сейчас женщины вообще супер вау, можно аплодировать стоя, как женщины выглядят. Мужчины, конечно, рядом с ними вообще отстают очень сильно, потому как не ухаживают за внешностью. Но мы с вами, нет никакого смысла с внешностью работать нам с вами, да, потому что угу. мы будем работать с внутренними качествами. То есть это проявление вашего внутреннего мужчины, это мужественность и... Ну, я согласна с тем, что я тоже прожила большую часть жизни в мужских энергиях. Поэтому такое, таких женщин большинство. И по щелчку пальца это не изменить. Это работа над собой. Но для себя вы где-то пометьте, что вот с женственностью нужно поработать. То есть потом вы можете сказать, что вы хотите со мной поработать. Или вы можете сами, да, у вас есть там какие-то уже инструменты. Но... Просто уделить ей внимание и прямо, я не знаю, месяц за месяцем прорабатывать себя, переключать. Или вот найти у себя этот включатель-выключатель, да? То есть там за рулем в мужских энергиях нужно вести машину, на работе иногда нужно мужские энергии включить. Пока вы там берете на себя ответственность, там проверяете счета какие-то, нужна мужская энергия. В мужских энергиях вы это делаете. Но как только вы увидели мужчину, вы раз, выключились. То есть вот когда вы нашли в себе этот включатель, да, и уже понимаете, где женские, где мужские, очевидно для вас уже, вам будет легко включать и выключать. И, конечно, минимум 4 часа в день нужно проводить в женских энергиях. То есть это смотреть женские тренинги, слушать музыку, танцевать, да, там, э, что еще, в женских компаниях, девишники или там в скайпе девишники какие-то проводить, да. Этого у меня как раз хватает с Во-первых, я в женском коллективе работаю, то есть у нас там на весь коллектив 60 человек, дай бог, 5 мужчин, поэтому женская энергия, мне кажется, для переизбыток в плане общения, плюс подружки всякие, то есть, ну не знаю, вот я буквально вчера была на экскурсии, там одни женщины были, то есть мужчины же не ходят у нас никуда, ничем не интересуются. Поэтому, сожалению. Тут, мне кажется, этого достаточно, тут что-то другое, возможно, с принятием решений, да. э -э потому что мне все время приходится их принимать самостоятельно, когда можно было бы это с кем-то разделить, но насколько разделить, не с кем, отсюда вот, видимо, У -у -у. эти мужские вот персонажи и вылезают. Хорошо, ну, я вам их оставлю, мы их как бы подчеркнули, вы уже обдумаете этот момент хорошо, внимательно, да? Давайте теперь посмотрим, что думает у нас о любви и отношениях Гарри Поттер. А, ну Тут сложно сказать. Гарри Поттер, он же еще как, был детский персонаж. Он только в последней книге стал молодым человеком и влюбился уже да, в девушку. А до этого основной его путь это была скорее дружба э, с его э, однокурсниками да, и борьба с, со своим вот врагом этим волан де -Мортом. но то, что у него случилось как, что вот когда ему нужно было выбрать между девушкой и борьбой со злом, он выбрал зло, и девушку-то он оставил в стороне, пока не решил все свои проблемы, и только после этого у них уже было счастливая, как говорится, жизнь там. ну, все у них было хорошо. А вот в самый, скажем так, романтический пик, он ей сказал, что ну ты тут это оставайся с родителями, а я пошел разбираться с волан де -Мортом. Ну вот я это так, в общем-то, вижу. Uh -huh. И что это значит для Гарри Поттера и для меня. Сейчас посмотрим. Ага. Так, я пишу. Uh -huh. чтобы не забыть. Да? Так, хорошо. Вот смотрите, у нас вопрос был такой, что Гарри Поттер думает об отношениях и любви, да? или о любви и отношениях. Он больше в дружбе, да? Ну, большая часть этой книги, да, он больше в дружбе, и только в последних уже буквально там двух uh -huh. книгах у него появились романтические чувства которые, в общем-то, особо не развиваются там никак, но поскольку они все равно еще совсем молодые люди, да, то есть там нет каких-то особых подробностей. Но потом в конце, да, у него счастливая семейная жизнь, конкретно с этой девушкой. А вот вам когда он больше вот, нравится, этот герой? Вот, где вот вы с ним больше? Ну, когда наверное, он уже с девушкой когда он... или когда он весь в дружбе и в борьбе? Ну да, наверное, когда в дружбе и в борьбе, uh -huh. потому что, ну, эта книга, в общем-то, об этом больше, а не о любви. Ну, то есть, любовь там, конечно, тоже присутствует, но она там совсем другую роль несет. Uh -huh. Скорее, как просто любовь вообще в мире, которая, от которой все происходит, да, и дружба, и романтические отношения, и вообще собственно на свете, вот о чем и говорится, что у этого злого персонажа Волдеморта как раз не было никакой любви. И это вот красной нитью сквозь все эти романы идет. Поэтому да, любовь, Вот конечно, мы сейчас к Волдеморту переходим, да. Давайте еще раз повторите, что вы сказали, для него любви нет, да? Ну да, для него безусловно нет любви, для него была скорее всегда власть над всем миром причем, то есть любыми средствами, но у него, если mm -hmm. говорить с точки зрения психолога, да, у него были легкие травмы с детства, потому что он жил в приюте, не знал своих родителей, плюс ему было очень важно его происхождение, оно было, скажем так, не совсем чистым, и из-за из из этого он... Тоже очень переживал, и вплоть до того, что он там убил родственников своих. Но я сейчас уже прям так подробно роман вам не перескажу, конечно. Uh -huh. Но суть uh -huh. в том, что у него было... Uh -huh. <laughs> ну, я люблю этот роман, да, выросла, В принципе, ну, сначала с братом мы его читали, потом с дочкой моей. Но я считаю, что это гениальное произведение, современное. Из современных, если брать, вот, скажем так, последние uh -huh. десятилетия. Хорошо. Катерина. Ну, то есть он а. никого не любил, конечно. Угу. Так, пишу, пишу. Он и себя, в принципе, тоже не любил. Что самое тоже интересное еще, да, что там бывает эгоист какой-нибудь, а он, и, в общем-то, и на себя-то ему, ему нужна была именно власть безоговорочная, чтобы все ему подчинялись, угу. и потому что он хотел завладеть вообще всем миром и править. Ну, как-то так. Угу. Причем у него это было вот не сиюминутно, а на протяжении многих лет это было как вот, то есть он погибал, потом возрождался, ну, как, грубо говоря, да, из пепла практически, там разные обстоятельства были за все эти книги, да, и получается, что... Но он все равно не оставлял это. Да? То есть он не менялся, ни на чуть-чуть в лучшую сторону совсем. Хорошо. Вот смотрите, теперь у нас э, два героя, можно сказать, высказались о любви и отношениях. А теперь давайте посмотрим, как это о вас. Что из этих двух э, героев близко вам? Ну, мы сейчас сначала возьмем Гарри Поттера или Волан-де-Морта. Смотрите, можно... это так, так. Две, две ваши стороны медали, позитивные и негативные. То есть они однозначно ваши. Вы можете... Тут ни одного, ни другого толком любви нет. Ну, у второго она будет, но позже, скажем так. да. да. Ну вот смотрите, это идет вот предсказание на вашу жизнь. Вот в вашей жизни любовь будет, но позже, если что-то не поменять. Ну, однозначно могу сказать, что дружба для меня является важным элементом моей жизни. Mm -hmm. Я хороший друг, ну, подруга, скажем так. То есть я с мужчинами вообще не дружу, считаю, что это невозможно. Дружба между мужчиной uh -huh. и женщиной, это все мифы. А вот женщины, да, то есть если у меня есть подруги, то они очень меня ценят как друга, и я их тоже ценю, у меня есть многолетние друзья, с которыми мы всю жизнь дружим. То есть если говорить о дружбе. А что я, как, как я еще должна сравнить себя с Волон Мортом? Да, это ваша негативная и позитивная часть. Ну, в... наверное, да. Насчет власти, если переносить это на меня, да, наверное, если говорить откровенно, я могу сказать, что да, я, наверное, буду бороться за власть, но не над всем миром, конечно, угу. а, ну, допустим, в своей семье, да, там, не знаю, если я пытаюсь доказать свою точку зрения, то это же тоже появление власти. Да, с моей угу. да это есть, это такой у меня недостаток, черта характера, которым сложно мириться даже моим близким людям. Но, как говорится, мы пытаемся, mm -hmm. это не постоянно тоже проявляется, то есть это какие-то эмоциональные, возможно, моменты, или в какие-то критические ситуации, когда что-то действительно вот нужно действительно... Ну, сейчас уже это меньше, у меня, возможно, это было раньше, в большей степени, потому что вот я сейчас уже, конечно, понимаю, что ну, там, доказывать что-то кому-то это бесполезно, что у людей тоже есть свое мнение, но это вот у меня присутствовало, да, безусловно. Но я рада собой работать. Это хорошо, это хорошо. Ну вот, смотрите, вот здесь мы можем, вот вывод какой сделать, что вам есть над чем работать. Вы сами создаете да. вот на потом вашу любовь. А когда потом? 80 лет там мужчины до этого не доживают. Надо, надо раньше, да? То есть как бы вот с этим нужно поработать, чтобы это раньше произошло, потому что это вот не просто вы выбрали героев, они какие-то и да Я, честно говоря, просто взяла и выбрала. Те, кому они все равно говорят о вас. Они все равно говорят о вас. Вот вы сейчас рассказываете, вот мы с одной девушкой разговаривали, вот прям не, на, недавно, она мне описывала а, прям это, Соль и Грея там, да, или там Грея и кого-то, да. И ну, она, соли, что, грей, да. что Грей такой, э, все на показ, он такой ненатуральный. И когда мы начали смотреть, что это она все про себя рассказывала. И э, с финансами, когда там вопрос касались, да, то она вот начала рассказывать о каких-то проблемах финансовых. А двух героев она выбрала очень э, финансово обеспеченных. То есть Грей там родился единственным сыном какой-то очень богатой семье ушел в море с нуля там с, с, это, с матроса стал капитаном и конечно же он в никаких деньгах не нуждался и она выбирая этого героя рассказывает о проблемах с финансами да то есть когда начинаем копать то у нее грей чуть ли не бедный и наигранный и фальшивый и все остальное и вот когда раскопали вот это все нужно прорабатывать то есть вот это вот очевидные такие вот внутренние запчасти которые стоят у нас преградами на пути к нашему счастью к нашим деньгам и так далее то есть вот это важно понять что ну, дальше может быть будет сложнее сейчас на мои вопросы отвечать будете уже стараться меньше раскрывать этих героев но раскрывать этих героев потому что это о вас как, вы даже выберете там любого другого, страшно, да? примерно то же самое. У вас окажется там и и Василиса, что про любовь ей еще рано, и Золушки там рано. Вы даже возя в другого героя, вы все равно вот это скажете. То есть сейчас вы вот раскрываетесь сама для себя интересно. Очень интересно будет даже переслушать видео, которое... А знаете, что самое интересное? Я когда вот на прошлой неделе вы написали вот это в комментарии, да? Вот я написала этих героев. И я просто взяла, переслала этот пост своей дочери. Она сейчас живет отдельно, уже взрослая. И я говорю, напиши. вы да не поверите, она написала тех же самых героев. Мы с ней очень похожи по характеру. То есть у нее на самом деле те же самые проблемы, вот как зеркало реальное. А которые... с генами она получила от вас ДНК, которая у нас, мы его передаем. И если вот сейчас вы меняете свое ДНК, да, то есть работа, ну, со мной, можно, да, сказать, это переписывание вот этих вот строчек в ДНК. И мы просто перепрограммируем вашу жизнь, и уже эта программа по-другому отразится на вашей дочери. То есть я да, вот я работаю. Это знаю. Перепрограммирую я себя. Моя дочь атеистка, она ничего не хочет слышать, ничего не хочет знать. Мама, ну хватит всякую фигню говорить, она мне так останавливает. Если я что-то из астрологии говорю или что-то из ведических писаний, но на ней жизнь отыгрывается лучше, чем на мне, или в первую очередь отыгрывается на ней, да? То есть у меня меняется ДНК, на ней проявляется на пару лет вперед, чем на мне. То есть я, конечно, даже внешне меняюсь от того, что я прорабатываю вот эти вот э, программки, которые попадаются, да, которые становятся очевидными. Но вот их сейчас тоже, у них очень много названий, там и имприты их называют, и есть английские имена, вот просто фразы или штампы, которые у нас там есть внутри нас, они нам передались или из прошлой жизни, или из рода. То есть, э, и вот если мы их не прорабатываем, они на нас влияют. И мы можем ускорить реально встречу с мужчиной и с тем, которым мы хотим, если мы над этим поработаем. Ну, хорошо, сейчас мы определили здесь, что есть над чем поработать, да? Mm -hmm. Хорошо, идем второй. Второй вопрос у нас будет. Что думает Гарри Поттер об самореализации? Ну, он никогда не стремился к большой власти, это точно. Он просто скорее получился довольно средний, То есть не совсем плохо, но и не отлично. Ну, вот так, средненько. Но он понимал, что ему нужно получить профессию. И он, в конце концов, стал вот да? То есть, ну, Если переводить это на волшебный мир, то это все-таки какой-то университет. То есть получение профессии, да, вполне достойной, ну, типа полицейского, может быть, или какого-нибудь там, ну, я не знаю, мы же сейчас в реальном мире, но, mm. скажем так, стремление большого там к власти, к карьере, к деньгам не было, потому что он рос довольно-таки скромно. Uh, тоже он был, в общем-то, сиротой, рос у родственников вот, на птичьих правах практически. И mm -hmm. только когда он оказался в этой школе, у него появилась возможность вообще как-то себя реализовать. Сейчас вот говорю и понимаю просто, что если это на меня переводится, то меня. Становится страшно. Потому что я тоже расставаю в очень простой семье. У нас вообще я первая женщина в семье, которая получила высшее образование только с собственными силами, но не потому, что я в карьере стремилась, а потому что я стабильную работу, я сменила полностью сферу деятельности С одной, скажем так, не ну, то есть у меня было поварское образование, я много лет работала поваром. Потом я поняла, что я не хочу всю жизнь только этим заниматься. И я вообще поменяла в свою деятельность, И сейчас я успешно уже лет 16 работаю в школе. У меня уже высшая категория педагогическая. Ну, в общем, я себя сама, можно сказать, реализовала то, в чем мне интересно, то, что я хотела. Но это mm -hmm. без каких-то вот высот карьерных. К этому ну, я смотрите, никогда не как вас это связывает с Гарри Поттером? То, что он mm -hmm. сам пробился самореализация и вы сами пробились да. вот, ну никак не поспорить что героев вы все выбираете просто так смотрите волдемар тоже он сам пробивается в своей самореализации да он кстати очень хорошо учился как раз он то вот в отличие от гарри поттера был такой более усердный ученик ну когда был студентом что об этом тоже в сказке рассказывается вот и он как раз эти знания, хорошие свои знания, он был хорошим учеником, его вспоминали многие как вот хорошего, действительно ученика mm -hmm. успешного. Он их применил просто совершенно в другую э, область, я так сказала, да, то есть возло, ну, вот, себе на благо, как он считал, но он очень глубоко копал, то есть он там в такие ушел дебри, чтобы вот сделать нехорошие всякие вещи, которые... Глупый человек не смог бы сделать. То есть он, безусловно, был умным, но бесчувственным, бездушным, да, то есть где-то аморальным. Ну, mm -hmm. то есть это тоже все во мне. Сто процентов. Просто сейчас я не думаю, что мы будем с вами так копать глубоко. Возможно, вы сами обдумаете, потому что если это будет на видео другим показывать будем, но ну, не стоит копать так глубоко, потому что реально там есть на что покопать, и что там раскопать, мы не будем. Но вы об этом задумаетесь и просто посмотрите, где здесь есть это ваше, потому что в негативе тоже есть ресурс. В этом нет ничего плохого, что мы выбираем какого-то негативного героя. В нем тоже есть ресурс. Просто если мы его осознаем, у нас есть возможность его трансформировать и использовать уже на исполнение наших желаний в этом воплощении. Поэтому mm -hmm. стоит об этом обдуматься. Mm -hmm. и... Но ну, идеальных же людей вообще не бывает. Конечно. И и тем, и наш и мир теплая, не Даже mm -hmm. э, вот в ведических писаниях описывается э, mm -hmm. э, рай, да, или вот как райские планеты, где боги, которые вот, э, там живут Солнце, Солнце, Луна, да, вот это вот все, там, горы, реки, у всех есть личности, у всех есть имена, и это управляется все, всеми нашими вот этими благами. И у них на райских планетах есть истории, когда там супер -гуру изнасиловал беременную женщину. То есть для нас это вау, это невозможно, а это история из рая, то, что говорить о нашей... Мритье Локи, Царство Смерти, у нас называется Земля, Царство Смерти, то есть здесь еще больше всего такого, тем больше, что у нас калий юга сейчас идет, это когда все с ног на голову поставлено, а деградация идет, да, то есть представьте, если в раю такое происходит, то что говорить тогда о нас? Конечно, нету идеального, и мы не можем к идеальному стремиться, нет никакого в этом смысла наоборот нужно все все имеет плюсы и минусы так мир наш устроен хотим мы этого или не хотим поэтому когда мы умеем признать что во мне есть минус и вот он э, изображается вот таким героем я его принимаю все вы можете использовать этот ресурс понимаете это доступ как? к ресурсу. Как? принятие это уже доступ к ресурсу ага. а дальше вы просто обдумываете не обязательно быть всем идеально хорошими. В этом тоже нет. Когда все время сахар, сладкое-сладкое, пирожное-пирожное-пирожное каждый день, это надоедает любому мужчине. Я думаю, что идеальный вариант – это тот же закон 80 на 20, который все знают. То есть 80 сладкого, а 20 горького, соленого. Вот тогда все в порядке с женщиной. А когда она всегда белая, пушистая, мужчины начинают наглеть садятся на шею, ножки свешивают. А когда знают, что она рано или поздно сейчас руки в боки поставит и скажет, все равно на каком ухе у тебя тюбетейка, вот тогда mm -hmm. вот это вот нормальные отношения уже строятся. То есть здесь э, переживать за это не надо. То есть у, у всех у нас есть положительные герои и отрицательные. Наша задача вот это раскопать из этого. Говорю, еще с одной женщиной работали уже. Она э, загадала героев, которые там вообще супер, вау, какие э, ресурсные. А с финансами у нее там ужасно плохо. Говорю, все это надо раскапывать. Этот ресурс есть. Вы не просто так этого героя выбрали. Значит, финансовый ресурс у вас вау какой. Она говорит, да. Говорю, да, вот с этим надо разбираться. Копать это все глубоко, но это уже, конечно, не на демо-версии. Это глубоко копать и трансформировать. Хорошо. Давайте пойдем дальше, да. Вот как раз у нас сейчас. Что думает э, Гарри Поттер о деньгах? Ну, скажем так, ему повезло, что его родители оставили ему наследство, которым он мог вполне себе достойно пользоваться в годы учебы, там, да, вот когда... но он их мог использовать только в волшебном мире, в обычном мире он не мог их тратить. Но он к деньгам всегда относился абсолютно спокойно, потому что вокруг него были люди, его друзья, достаточно бедные, то есть жили довольно скромно, и он даже вот частенько помогал им, чем мог, да, материально, то есть были такие ситуации, то есть вообще у него не было к стремлению заработать много денег, вообще такого не было. Кстати, у Волан-де-Морта тоже, он а -а -а. тоже не к деньгам совсем стремился, а к другому, ну, как я уже говорила, это вот всепоглощающая власть <надцать> над миром, Поэтому вот тут вообще нет Ну, власть и деньги, это э, власть, это более высокий уровень денег. Но там этого нет. Там власть другая, волшебная власть. То есть он именно вот своим а -а -а. умением колдовским хотел добиться власти, а это к финансам вообще никакого не имело отношения. Угу. Uh -huh. Ну то есть, скажем так, деньги, конечно, нужны и одному, и другому были, и мне тоже. Uh -huh. Мы никогда не являлись какой-то вот прям вот самоцелью, что там зарабатывать, зарабатывать. Ну то есть я, да, скажем, если переводить на меня, я зарабатываю не так уж мало, но и не безумно много. И мне хватает на то, чтобы жить так, как мне хотелось бы. Ну в большинстве случаев uh -huh. у меня проблем с этим нет. Как Гарри Поттер думает, вообще деньги – это положительная энергия или отрицательная? Ну, он просто смотрит рационально, я думаю, что если денег нету совсем, то тоже на ничего же не купить, что необходимо для жизни. То есть это источник mm -hmm. какой-то вот для существования необходимый. Но вот все-таки позитивное или негативное это? Ну, вот некоторые говорят, деньги – это зло. Нет, ну я думаю, что я так тоже не скажу. Без денег никуда, скажем так. Просто вопросы, и в их количестве еще, конечно. Хорошо, да. Есть такое э, понимание на Руси, э, к деньгам относятся как к собаке дворовой. Э, без раз, раз, ну, собака, тратят, и... ну, не знаю, вот я бы все-таки сказала, что рациональное отношение к деньгам. То есть без денег плохо. Они должны быть в нужном количестве конкретному человеку, да, там, ну допустим сейчас мы ну, про Гарри Поттера, потому что не будет вообще совсем денег, не будет значит того, что ему там нужно себя обеспечить. Но я наверное тоже так же к этому отношусь. Mm -hmm. То есть как бы деньги появляются только когда они э, есть какой-то постоянный источник дохода, так? Да. Ну, там, или работы, или еще какие-то источники другие. Mm -hmm. И вот они должны быть для нормального существования. Mm -hmm. Ну, в данном случае тогда, наверное, это скорее положительная энергия, потому что эти ресурсы денежные помогают э, жить человеку так, как он хотел бы, и тот уровень себе этот человек создает, который, который его устраивает. Mm -hmm. Хорошо. Вот если все-таки перевести к тому, что деньги – это божественная энергия, то можно получить доступ к более высоким уровням финансовым. Ну, то есть нужно об этом подумать. Конечно. Да-да-да. То есть обдумать, то есть здесь они, в принципе, вот эти вот убеждения стоят преградами. Они блокируют переход на более Убеждения психологии. какие? Что деньги это рациональное какое-то просто? Убеждения, что деньги это вот просто нужно на что-то и все. Mm -hmm. Вот если нужно на что-то, то они нужны. Ну то есть это такое вот серединка на половинку такая. не плюс, не минус. Mm -hmm. Нет, то ну есть, то есть... Там а, может быть если... только взаимная любовь. То есть если а мы, да, мы. Мы не любим деньги, деньги не любят нас. Если Нет, мы... я люблю деньги, получать их, но я их получаю там, в виде зарплаты. Я радуюсь, что они у меня есть, да? Или еще, ну, если в каких-то других денежных ресурсов. Нет, я же сказала в конце, что скорее все-таки это положительная энергия, да, там для меня, да, Но все равно в сомнениях. Ну, просто для меня скорее... это не главное. Вот здесь это слово. не главное. Для меня, да, деньги для меня, наверное, не гладны. Они просто должны быть. Понятно. Хорошо. Вот. Идем дальше. Что думает Гарри Поттер о кризисах и трудностях? Ну, он вообще в них все время находится. Начиная вот с самого рождения его и заканчиваю уже романом. То есть. В принципе, это его нормальное состояние. Он даже ничего про это не думает, он уже просто смиряется с этим, что у него все время какие-то трудности. Mm -hmm. Ну, то есть, это, видимо, и про меня тоже. А в Валдемор тогда? Ну, Волдеморта вообще я не могу назвать периода его жизни вот счастливого. Может быть, если только когда он в школе учился, у него там трудностей особых не было, а потом он все время там, то он одну гадость придумывает, то другую. То Тоже у него всегда одна, в там, Ну, да, наверное, то есть он там никогда спокойно не сидел, то его там наполовину убили, он пытался восстать из мертвых всякими способами, ну, конечно, это кризис такой, ой-ой-ой. Ну да, да я... теперь ну, как, да, это, есть... как это про вас, как это про вас? Ну, наверное, я вот сейчас первое, что мне в пришла, да, это вот, допустим, когда я расходилась 17 лет назад, ну, я, можно сказать, себя из пепла собирала, да, mm -hmm. ну, то есть очень был тяжелый период. Но то, что всякие трудности постоянно, знаете, когда женщина с трех лет растет одна ребенка, и у нее обе бабушки работающие, маленькая зарплата, и она еще пытается платно учиться на заочном, это я сейчас все про себя, uh -huh. то, наверное, у нее все время какие-то кризисы и трудности, да? И я могу сказать, вот, может быть, сейчас только я вообще стало реально задумываться о себе. Собственно, почему сейчас у меня нашлось время на ваши тренинги, на работу с собой, да, то есть я не только вот с вами работаю, да, потому что, ну, вот сейчас какой-то вот действительно пошел уже период, когда я могу сказать, что у меня все как-то так стабильно, хорошо. Конечно, бывают какие-то трудности, я месяц назад там коронавирусом болела, но, ну, как бы, ну то есть, естественно, что что-то происходит, невозможно, чтобы все было идеально. Но, в общем и целом, период сейчас довольно-таки спокойный для меня, да, то есть uh -huh. я вот считаю, что вот именно сейчас я и могу что-то изменить конкретно. Ага, хорошо. Так, а что у нас думает Гарри Поттер про неудачи в жизни? Ну, он как-то к ним спокойно относится, то есть, ну, если даже какая-то произошла неудача, то есть, либо он пытается это исправить, ну, либо смиряется, ну, наверное, вот так, я бы сказала. Mm -hmm. Ну, то есть, он не впадает, в... ну, он может погревать чуть-чуть, погрустить, но это не конец света для него, то есть, у него, в принципе либо есть какое-то решение на будущее, связанное с этой неудачной ситуацией, ну, либо он просто уже принимает, что это произошло, и идет дальше своим путем. Ну, mm -hmm. вот так. Хорошо. И Валдемор что думает о неудачах? Он очень, он очень злится, он просто гром и молния мечет там проклятие во все стороны. То <смех> есть невероятно эмоционально, да, и это все про меня. Вот. <смех> <смех> да. Так, значит, что нужно для себя осознать, да, что контролировать свои эмоции, когда хочется всех проклинать? Аж как это делать? Вот. Есть тренинг на эту тему? Как можно эмоции свои контролировать, когда у тебя что-то произошло? Это, наверное, только такая работа, один на один работа. То есть это в записи не сделаешь и для группы не сделаешь. То есть это такая индивидуальная работа. Это тоже нужно осознать, что в момент проклятия мы теряем всю свою энергию. Это очень мощная энергия. То есть если, допустим, там, привести такой пример из ведических писаний, что там мудрец сидел, там я не знаю, там, 40 лет в горах, без еды, без воды, и там молился. И тут он там в деревню спускается и говорит, накормите меня. Ну и там обязанность была женщины накормить. И открывает ему женщина, которая говорит, сейчас я сначала мужу накормлю, потом тебя. То есть она такая верная, верно служит мужу. И он, значит, ждал, ждал, ждал устал уже ждать, может быть, там и времени немного прошло, но он устал ждать, он, короче, берет и там уже начинает свои проклятия на нее сыпать, то есть готов потратить все свои блага, которые он за 40 лет заработал в горах сидя, на одно проклятие, осознает это. И она выходит и говорит, ты хочешь меня проклясть? Он говорит, да. Она говорит, у тебя ничего не получится. Он говорит, почему это у меня ничего не получится? Она говорит, я всегда служила своему мужу. То есть это благостная, э, верная жена, которая уже построила вокруг себя такую защиту, которая не пробьет ни пуля, ни атомный взрыв. И даже такой сильный мудрец, который все блага готов был отдать за проклятие, э, не смог ничего сделать для нее. Но она принесла ему потом еду, конечно, но блага он свои потратил. То есть здесь вот нужно задуматься, чтобы не быть похожим на, на этого э, монаха, да, или этого святого такого в кавычках, да, наверное, можно сказать, что тоже нужно осознавать, куда мы тратим. Хотя эмоции ведут иногда часто, и хочется прям вот да. я вас прекрасно понимаю, потому что у меня, например, я читаю 16 кругов в день э, мантры Хари Кришна уже достаточно долгое время, то есть, ну, всего, наверное, лет 10 читаю, но 16 кругов не все годы читаю, но все равно это дает наполнение, очень мощное ресурсом. и бывает, что где-то задели, разозлили, да, и вот прям реально себя приходится держать в руках. Один из моментов держать в руках — это вот э, ладошки, и берете себя за две чакры, одна сердечная, одна солнечное сплетение, да, вот кладете на эти две чакры ладошки, это называется держать себя в руках. То есть если вы видите, что эмоции сейчас вас понесут, да? то есть эмоции, они как кони, они могут понести к обрыву и погибнем. И, и мы, и, и эмоции, да, все сразу погибнут. Поэтому наша задача — быть вот этим вот возничьим, который держит хорошо повозку и направляет их в ту сторону, в которую нам надо, а не в ту, которую эмоциям хотелось бы понести. Ну и тренировки, конечно. Работа с нашими эмоциями. В медитациях мудрецы сидят годами и учатся вот управлять своими эмоциями. То есть это очень высокий уровень, когда человека могут там чем-то обидеть, да, а у него внутри уже не про, все проработано, его не за что зацепить. Да, то есть на него говорят плохие слова, а он спокойно реагирует. То есть вот там хоть как назови, он спокойно реагирует. Как э, вот история про Будду, да, когда какой-то человек его оскорблял, и ученик Будды обиделся на этого человека. А Будда э, потом этому ученику рассказал ту историю, говорит, вот если тебе подарили подарок, и ты его не принимаешь, у кого он остается? Он говорит, у того, кто подарил. С эмоциями точно так же. Если ты не принимаешь, когда человек тебя оскорбляет, эти эмоции негативные остаются ему. То есть очень удивительно наблюдать за людьми, которые не понимают, начинают оскорблять, да, и... Э, Потом в тот момент, когда я, я допустим, не принимаю это, да, а этот негатив возвращается к ним. Очень интересно наблюдать за лицами людей. Они не понимают, для них нет очевидности, что происходит, но они понимают, что им некомфортно. То есть вот всегда кричала там на соседку, плохо, да? И было комфортно потом, прям как вот пар выпустила. А здесь раз, и что-то не то. Вот э, с человеком, который... Э, не принимает, это совсем по-другому все звучит. Ну что, из общего, что можно сказать, Екатерин, вот что вы для себя вот осознали, прям хочется вот написать как озарение такое сегодняшнее, вау, озарение? Ну, я, конечно, не ожидала, что так можно близко быть похожим по характеру, по темпераменту на персонажей, там, да, допустим, которых вот я выбрала как-то это, дало прям неожиданность для меня. Но это все действительно правдиво. То есть хорошо, что я еще выбрала тех персонажей, которых я хорошо знаю, потому что вы такие вопросы задавали. Я, если б, там, я взяла каких-то, не знаю, от балды каких-нибудь русских народных, я бы, наверное, столько про них и не знала. Но вот я именно выбрала тех, кого, кто мне нравится, да. Я хотела что-то по современному, ну, потому что русские народные там сказки, ну, как-то банально, на мой взгляд. Вот. И да, это, конечно, очень интересно. Я, наверное, обязательно дочке расскажу про все это, потому что у uh -huh. те же самые персонажи, чтобы мы теперь, наверное, будем вот реально вспоминать, как себя Волан-де-Морт вел и как себя Гарри Поттер вел. И, может быть, тогда нам будет как-то легче. Ну, здесь и просто такая задача? После Вот сегодня у нас диагностика просто была, наша задача с вами была, чтобы не я вам рассказала, какая вы, а чтобы вы сами о себе поняли. Вот это да, была это задача. Интересно. И задача достигнута. То есть очень <с много. Я не стала копать из-за того, что демо-версия, все-таки не стала копать вот эту глубину, потому что там можно было бы еще накопать что-то такое, вау. И было бы очень интересно для вас, но просто другим людям узнавать о вас совсем много подробностей, мне поэтому не хочется на демо-версии. Ну, дело в том, а что такого? Можно... Может, кто то и себя увидит тоже. Да, да, по-любому кто-то увидит себя, и будет очень интересно. Здесь какая задача — идти снова еще на одну сессию ко мне и уже прорабатывать с этими героями, то есть их можно гармонизировать то есть они останутся героями но вот эти качества которые нужно с гармонизировать или улучшить да, улучшить то есть ну будем говорить у вас все хорошо но можно лучше да? mm -hmm. то есть вот так и эти моменты можно улучшить и вот например если мы касаемся отношений да то есть я как бы рассмотрела сразу несколько сфер задавая вопросы но вообще вы так приходите ко мне по теме отношений да. Да. Поэтому здесь вот э, желательно покопать поглубже и проработать, чтобы все-таки э, вот эти вот герои не когда-нибудь потом женились, да, у вас, а чуть-чуть раньше, потому что жизнь... Нет, ну они-то как раз нормально поженились, потому что мы просто говорим о том, что мальчик Гарри Поттер был ребенком, он вырос, и потом он в нормальном молодом возрасте поженился. Но у меня тут сейчас уже другая история, да, то есть я была замужем давно, но вот после развода у меня все не получалось, чтобы как-то жизнь сложилась заново, да, то есть но вы тут... сейчас... Вот это как раз все вовремя. Вы как... Вы, все вовремя, Вы где себя ощущаете, вот, э, в герое «Гарри Поттер», где вы себя ощущаете в том моменте, когда он молодой мальчик? Когда он учится... борется однозначно. Вот, потом, видите, отсюда да. вывод, что у вас это в вашей реальной жизни замужество будет откладываться на потом, то есть сейчас вас больше за, затягивает борьба, вот это вот, может быть, за выживание, может быть, вырастить дочку, может быть, какие-то там на работе какие-то достижения, может быть, вот все равно самореализоваться в отношениях нужно уже после того, как вы себя прокачали. То есть вы уже да, прокачали я, себя да. как женщина, чтобы мужчина пришел мужественный. Потому что что такое э, мужественная женщина? Это как нецелостная не, не женщина. То есть она не прокачанная в целостность. Что такое женственный мужчина? Нецелостный мужчина. И здесь подобное к подобному. Целостная женщина притягивает целостного мужчину. А нецелостная женщина притягивает нецелостного мужчина. И, конечно же, нам не нужны ни приспособленцы, ни, ни голодранцы. Однозначно не нужны ни одной женщине. То есть это, может быть, на каком-то моменте эмоции могут захлестнуть, там классный секс, но потом, когда понимаешь, что на праздник тебе никто не подарит подарок, и так проходит десятилетие, там, наверное, уже к пяти годам женщина понимает, что у нее начинается голод по цветам, голод по подаркам и сюрпризам. Ну, у меня, бы... честно скажу, таких мужчин не было, если уж были, то были нормальные, там были другие проблемы в основном, что они пытались меня подавлять, и вот это в этом нет. проблема вся и была. То есть вот эти, видимо, мои мужские персонажи, они вылезают, да. потому что я не могу быть вот такой вот податливой, послушной, вот что мужчина сказал, я побежала, сделала, то есть я поспорить люблю. Я буду вот, да, свою... Смотрите, Екатерин, мужчины, они зеркала наши. То есть если мужчина вас пытается подавлять, манипулировать, значит, где-то в вас это тоже есть внутри. А то есть я им пытаюсь манипулировать? Да, вы можете это делать неосознанно. Угу. То есть здесь нужно важно поймать себя где мы это делаем потому что очень многие там какие-то дешевые манипуляции мы вообще уже в детстве можем делать то есть ребенок который mm -hmm. кричит падает на пол стучит ногами это уже манипуляция и он ее принес уже в эту жизнь со своим днк и здесь важно понять где иногда мы не замечаем нам кажется мы нормально все правильно делаем то есть вот у меня подруги иногда говорю Зачем ты такое сказала мужу? Это же не слова, а удар ниже пояса. Она говорит, а что я такого сказала? Абсолютно искренне удивляется. То есть для нее это не очевидно. У меня такое тоже было. Мне тоже подруги делали замечания еще с моим первым мужем. Да. Mm -hmm. Это, видимо, где-то вот сидит, но ну, неосознанно я это да. делаю, действительно. Даже не понимаю, что я... Вот это важно но... выкопать, чтобы вы осознали, и прокачать. Чтобы для вас эти uh, убеждения уже, которые вами управляют в этих моментах, были очевидными. То есть они не будут очевидными, что мы там глазами увижу, увидим какого-то гномика. Нет, мы увидим поведение, которое становится результатом этого убеждения. Вот если мы начнем это видеть в себе, то это 50% работы сделано. А остальное просто уже когда ты видишь врага, с ним легче работать. То есть вот задача э, следующей сессии вот помочь вам увидеть это сделать для вас очевидным вот эти убеждения Вот сейчас еще э, мне нравится как люди говорят тренеры да говорят в голове которые, да, mm -hmm. которые управляют и у каждого этого таракана есть свое какое-то название да? то есть э, как, какая-то программа которая стоит в основе и вы считаете это верным правильным доверяете и она дальше уже ведет вас по отношению от того, как, вы, как вы какую фразу скажете, какой поступок совершите. То есть, ну такой пример очевидный. Вот, допустим, я веду машину, да, какая-то сложная ситуация там, закрыт поворот, который я всегда поворачивала. И у меня уже там 48 результ... в голове планов, да, там проехать следующий, повернуть там, развернуться вот туда, вот с другой стороны заехать там. Ну, в общем. -то, и э, вместо того, чтобы сказать мужу, дорогой, что делать, да? это вот мужская часть во мне проявляется, и я сама принимаю решение. А если я в это время сориентировалась и сказала, что делать, он, он скорее всего, мне скажет один какой-то план или один вариант, но он будет лучше всех моих 48. Mm -hmm. То есть вот так работает сознание мужское, женское, да? вот, э, они все равно больше логики, чем мы. Мы включаем свое логическое мышление, но оно все равно с примесью женского. И вот вот этот момент, что если я сориентировалась и сказала дорогой что делать, это я уже в женских энергиях. А если я сама принимаю решение, то я в мужских остаюсь. И мы это тоже делаем неосознанно. То есть чтобы задать вопрос мужу в такой ситуации, это я уже себя прокачала. А до этого, конечно же, я принимала решение и ставила его в неудобное положение, потому что он бы, скорее всего, посоветовал лучше, если бы спросила. Или вот как ну, друга у меня идем с ней с моим мужем гулять втроем. Она по подъезду бежит к двери тяжелый, при тяжелой двери и открывает ее вперед всех. И я ей говорю, Куда? Это кто друга у меня такая есть. А -а -а. я ей говорю, зачем ты мне мужчину портишь? можно позволить ему открыть дверь он будет счастлив для двух женщин открыть дверь будет чувствовать себя мужчиной в этот момент то есть вот Но это здорово когда вот есть рядом мужчина на котором можно вот эти эксперименты проводить а если вот нет знакомых сделать вот сначала проводить эксперименты на всех незнакомых вот едете вы в листья с мужчиной задержитесь поищите что-то в сумочке там своей дайте ему эти две секунды, чтобы он вас обогнал на один шаг и открыл дверь вперед вас. Понимаете, как вот в подъезде вот из Литвы? Не, ну такие мелочи, конечно, я использую. Тут даже, ну, бывает и на работе ситуация. Ссылочку ну, пластиковую. Это мелочь бутылочку да. пластиковую не открывать а вот мимо проходящие мужчины не знаю это тоже да бутылку откроешь, дать мужчину. все да. какую то мелочь они будут счастливы это сделать вы им в этот ну момент... это хорошо если там вот какой-то чужой мужчина вот не пошлет тебя с этой бутылочкой Ведь такое и тоже не возможно. один а не что, так... а что тогда-то делать это же тоже получается это ну, тоже у вас это, это тоже у вас таракан вот пока есть Не, таракан, ну просто... будет э, такое возражение. Будет мужчина... Знакомому мужчине легко так сдать. А вот, скажем так, на улице постороннему у меня вот такое опасение присутствует, что он меня может там и по матушке послать, и я расстроюсь, буду переживать из-за этого. Вот как с этим бороться? Это внутри тоже ваше убеждение, которое нужно убирать. Страхи называются. Да. В них очень много ресурса. Их нужно трансформировать в позитивную энергию они э, должны быть в позитивной энергии. То есть это просто страх. Вот, допустим, смотрите, такой момент. Вот э, Продавец. Отправили его там продавать обувь в какую-то там африканскую страну. Он приехал туда, значит, и звонит э, шефу и говорит, тут ничего не будет продаваться, они ходят босиком. Ему говорят, ну, возвращайся тогда. Посылают другого приезжает другой и э, звонит и говорит пришлите срочно еще двойную норму обуви они тут все ходят босиком понимаете а, то есть понимание да, разное поняла. то есть ситуация одна и та же но каждый из них понимает по-своему это миропонимание угу. и вот здесь важно как вы понимаете вот я допустим я даже не представляю, что какой-то мужчина меня пошлет. Ну там совсем, который там сидит сам с собой разговаривает, я к нему даже не подойду просить бутылочку открыть. То есть mm -hmm. его видно, что он неадекватный, у него еще руки грязные, еще заболеть можно, -то опасно. То есть я к такому просто не подойду. Ну, а все остальные mm -hmm. мужчины, которые мимо проходят, конечно, я выберу самую красивую, однозначно. То есть нужно выбрать, вот ключевое. Да. Нужно все-таки не первого встречного мужчина, а посмотреть и выбрать. Конечно, у нас есть интуиция у женщин. Использовать эту да. интуицию. Посмотреть, какой мужчина более адекватный вам покажется, какой интуиция подскажет какого. Здесь еще, кстати, вот в этих фишках есть э, очень классный момент. Мужчин вообще просить о помощи, да, то есть о мелочах. Там в поезде, допустим, говорит, молодой человек, пожалуйста, положите наверх мою сумочку, там, да, вот, там 20 килограмм сумочка. Он, да, хорошо, там раз ни один не откажет, ни один. Если, ну посмотрите, а вот у меня да. сразу такая картинка, что мужчина говорит, у меня там спина болит. Вот, там, вот, но, вот, но, вот. Но, вот ага, вы притягиваете это же может быть правда, может и правда спина. спина болит. Но больных мужчин тоже хватает. Там, конечно, да, конечно. В этот Вы вот именно этой программой такого мужчину и притяните. То есть всем попадется мужчина здоровый, а у вас <с будет с больной спиной. Это вот как вот э, это фильм. Поэтому а, я сама сумку подниму. Да-да-да фильм невезучие, помните, когда там здоровый-здоровый стол, я не знаю, там 20 стульев, и он ему одному да, говорит, садится на он обез... находит тот сломанный, и почему? У него есть эти убеждения, что он сейчас Обожаю сядет, этот и стул упадет. Да-да-да-да-да. Обожаю этот фильм. Вот здесь фильм. вот тоже стоит задуматься, что вот тоже это ваши-ваши-ваши вот эти убеждения, которые... Нет, вам я не иногда говорят. прошу мужчин, но... Скажем так, иногда мне проще сделать самой, чем кому-то обратиться. Однозначно, обратить. однозначно. И Пока... вот, когда бывает ситуация, нет, я обращаюсь к мужчинам. У меня нет такого сверху. Очень ничего. трудно просить мужчину о чем-то. Это да. очень трудно. Но когда вы в женских энергиях, это доставляет удовольствие. То есть ваша задача переключить себя в женское. И тогда просто кайф испытываешь. Просто кайф. Mm -hmm. Я вот даже такой момент, что у меня был мужчина до мужа, да, и мы с ним когда расставались, я ему там говорила, что вот ты там никогда не обращал внимания, что мне там не хватает чего-то, холодильник пустой, еще что-то, он мог там достать свое пиво из холодильника и видеть, что холодильник пустой и не сказать там, на тебе денег, поди купи себе что-нибудь в холодильник, да, там, то есть вот такие ситуации, и я ему предъявляла это как претензии, и он мне говорил, а ты что, сказать не можешь? А я была настолько в мужских энергиях, что мне было легче умереть с голода, чем попросить. Реально, настолько в мужских энергиях. То есть, когда я переключилась в женские, мне легко сказать: там, сейчас муж мне говорит, ты командуешь. Это так часто я его прошу, что-то сделать, сделай это, сделай это там. Вынеси мусорку, сходи купи молока, да, там, если он на выходной. Это, и он говорит, ты командуешь. То есть ему уже это надоело. А мне кайф от этого. Просто реально кайф. Что о чем-то можно попросить. Не самой сделать. Нет, а... ну, скажем так, когда я была в отношениях, я тоже все время мужчине давала возможность делать мужские дела. Но в том-то и проблема, что когда этот мужчина был рядом со мной, там все время, да, там в отношениях каких-то. А согласна. вот когда ты без мужчины, то есть это какие-то либо коллеги там, либо там мужья-подруг, что тоже не совсем иногда удобно, да, знаете, подруги тоже, я не к тому, что я там засматриваюсь на мужей-подруг, нет, но я тоже держу определенную дистанцию. Это чужой мужчина. И любой Согласна. мужчина на улице для меня тоже чужой. И просить его о чем-то, мне неловко. Согласна, Поэтому... Но это только в мужских энергиях. Екатерина, я вам вот даю слово, как только вы переключитесь в женские, вы будете вспоминать вот это, вот это видео будете пересматривать и думать, вижу, вижу разницу, то есть я точно, я в три, три года была моей дочке, когда я осталась ей за папу, да? и mm -hmm. дальше я мамой не успевала быть, только заработать, принести, купить, наказать, поругать, и обнять уже не оставалось времени. И дальше сама-сама-сама. Ну да, да. Вот такая мантра есть плохая-плохая мантра. Ее надо выкидывать из словаря сама-сама-сама. Плохая мантра, ни uh -huh, uh -huh. в коем случае. Но у меня большая часть жизни была вот в таком формате. То есть 23 лет моих, ну, и можно сказать, что муж был такой, что я там тоже сильно на себя много брала, и он ушел к другой. Поэтому тоже была моя вина, что я все сама. Это тоже было оттуда, оттуда же ноги, да? И когда я это осознала, начала себя переключать, мужчина пришел только тогда, когда я себя переключила в женскую энергию. То есть пока я была в мужской, во мне видели своего парня, хорошего друга, но не женщину, о которой хотели заботиться, жениться и все остальное. Но женщину во мне многие мужчины видели. Но, как правило, это чужие мужчины, пор, либо какие-то несерьезные. Не если до сих ну, пор да. он не женился, значит, что-то останавливает мужчин. Нет, ну, скажем так, я тоже сама рву тоже отношения, в общем-то, мне и брак предлагали вот так давно, буквально там год с небольшим назад я в принципе чуть не вышла замуж. Но все-таки не он был, Я да? порвал, я порвала эти отношения, потому что он очень меня подавлял. При всех его положительных качествах и при всем том, что он был готов жениться, там существовали тоже свои проблемы, которые я не готова была, скажем так, в свою жизнь добавлять. Хорошо. Ну, Как-то так. Хорошо. Ну, ничего, можно все проработать. Это радует, это самое, наверное, приятное, что можно сказать. Все-все можно проработать при помощи практики. Хорошо, на сегодня тогда заканчиваем, да? Если вы Хорошо. заинтересовались следующими сессиями уже трансформировать вот все тут я за себе записала, все тут мне понятно, да, где У -у -у. что тут нужно работать, много стало очевидно вам, то да. мы уже можем тогда договориться встретиться на следующую сессию, чтобы уже прям поработать над этими тараканчиками, да, над этими убеждениями, ну, да. мешалками. Ну препятствиями на пути. У нас сейчас еще другой тренинг впереди, да? Надо еще не вот сейчас закончить. Я плюс еще сейчас родовыми всякими программами занимаюсь. Mm. Параллельно. То есть у меня сейчас реально очень много, плюс праздники сейчас еще, да? Да, да, да. Поэтому если Но только... Я понимаю, что праздники январе. Не, на январе. На январе, да, да, да. Ну да, да, да. да с да, девушками значит, тоже, то есть... с которыми мы договорились на январь со всеми, потому что праздники, естественно, я да. сама в гости ездила к внуку. Не вспоминаешь вообще не, не о компьютере, полностью не вспоминаешь. Мой муж говорит, ты четыре дня была без компьютера, ты его с собой не взяла? Я вот говорю, да, я четыре дня была о, без да. компьютера, я с собой его не взяла. А, ну, там некогда было даже вспомнить, что, что где-то у меня там остался компьютер. Не было времени. Так что праздники у -у -у. есть праздники. Хорошо тогда. Да, то есть в январе. у нас же получается вот тот тренинг еще завтра, получается... И пятница, это 1 января. Будет первого прям января? Ну, наверное, перенесем. Или вы потом записи ага. посмотрите уже. Ага. Посмотрим. Ага. Посмотрим. Ну, Потому вот я думаю, вот понятно, там что там закончим. Заняты будут. Ну, как-то да, наверное. Я вот тоже просто пятница попадает на первое. Я подумала, что, наверное, перенесете. Ну, скажите. У -то. меня тоже родовые э, практики очень классные, очень рабочие. Я еще осенью провожу... В сентябре такой э, марафон, в который приглашаю даже э, Брахмана Ведического. Он проводит ягию для рода. Очень классный, раз в году такой у нас бывает. Ну, то есть mm -hmm. до него теперь далеко. Mm -hmm. Ну, как бы время так летит, что не успеем глазом моргнуть, как опять год пролетит. Хорошо, mm -hmm. Катерина, поздравляю вас тогда с наступающими праздниками. Желаю вам Спасибо хорошо и вас тоже. Очень Хорошо, рада, расслабиться. встретились мы с вами в этом да. году. И думаю, что это не последняя наша встреча. Увидимся да, еще. Да? Обязательно. Хорошо. А где вот это видео можно посмотреть? Сейчас я его залью на YouTube, и я пришлю вам. Ага, отлично. Спасибо. Хорошо. Все, пока-пока. Ну, тогда до завтра. Да, до завтра. Увидимся на курсе. Да, до свидания. До свидания.